Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София, и мы продолжаем посудомойку за дешвашер. Мы дошли до какого-то уровня. Так, здесь были банк, банковская империя какая-то... Корпораж... Корпорация. Что-то там, короче, сейчас будет происходить. Так, меняем. Меняем вот на эту вот штучку. Она как-то повеселей будет Оружка С нами котик, поэтому нам ничего не страшно Просто проходим вперед О, нам тут бомб сдали Врум-врум Ловер а -а -а, какой-то Так, вот у нас Внизу прохода нету, точно? Наверху проход, вот здесь Все, вижу Ну пошли так, мы, наверное, это электричество можем убить, да? Электричество, по-моему. <смех> да, смотрите-ка, да. Так, тут проход есть. Ой, ой, ой, ой, подожди, я уже, я уже все, все, все забыл, как. -то. Ага, все, все, все, все, вспоминай потихонечку. Так, у нас тут есть тут проход. Есть. Все, назад нельзя. А, нет, можно. У нас есть сюда проход наверх. Ну-ка, там проход есть? Да, смотрите, какой-то есть проход. Причем его сложно заметить. And die art now. Что-то... Uh, Meat to eat. Как то это? Вот так он вот звучит, по идее. Тут есть какой-то проход... Ага, вот тут вот. Здесь. Так, ну-ка давайте-ка наверх сходим, посмотрим что-то. Да, за попасть. Так, тут, видимо, нужна какая-то карточка. Чтобы нас распознали. Так. Сейчас, подождите, подождите. Сейчас теперь вот сюда попасть. Так, тут вроде бы... Опа. Ага. Тут все вот так вот взаимосвязано. Окей. Окей. Так, а тут... Мы отсюда пришли, да? Нет, нифига себе. Вот это вот сейчас внезапно было. Тихо. Вот же скотина, а. Не-не-не-не-не-не-не, сейчас вот прям вот. Интересные такие. Сейчас они меня будут бить тут, избивать, ага. Да, елки палки попасть бы по кому-нибудь еще. Тут лежать. Эх! Обидно, пилоты промахнулись. Тихо. Так. Ничего себе, товарищ. Ладно, давайте возьмем меч. меч мечом как-то это вот так вот катаной. Это попроще будет, мне кажется. Прыгает. Прыгают они там. Прыгают. Сейчас запрыгаетесь. Вот так вот. Всех выпились. Оторвать уши, руки там, я не знаю. Сюда. Вот так вот хорошо. Пошел процесс Так. Какой-то вот сильный пришел, смотрите-ка. Так, его, наверное, сзади надо долгнуть. Со спины. Сейчас. Так, все. Бонус дали. Год uh, камакази. Так, что там? Значит, мы не отсюда пришли. О! Приветики. Так, э, что мы можем купить? У нас 219. Мы можем поднять катану нашу. Мы можем дать бонусу вот, вот эту вот нашей шприц. Пила, ну, этим не понял. Можно хилочку поднять, наверное. Да? Подождите, у меня же 219. С хера ли я могу поднять хилочку? А, нет, не могу. Все правильно. Магия. Сделать магию. Больше. Давайте, я не знаю, катану, наверное, прокачаем. Надо еще посмотреть, кстати, для чего кошачьи витамины. Это же прям интересно. Ну, лично мне это прям пипец интересно. Так, прокачиваем катану. И все. Ладно. По идее на этом все. Мы изучили всю эту сторону. Так, проход вот тут вот. Давай, давай, давай, давай. Мне кажется, тут есть какой-то. Не, нету. Ложь! Все это ложь! И глюки. Ага. И начинается. Тихо, тихо, тихо, тихо. То есть что это? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо ну Ой, хорошо, хорошо О, приятно, когда пилой попадаешь э, Стрелять собрался, видели? Видели, он собрался стрелять Вот и них, я так понимаю, выпадают вот эти вот куски мяса, их надо собирать. именно вот по похоже на мясо. За эти кусочки мяса Вот муфт. Бомф. Мунфиш. мунфиш. За эти кусочки мяса мы как раз можем покупать себе улучшение. Как бы это странно не звучало. Так, что у нас тут? Вроде ничего такого. О, гитарка. О, господи. У меня есть одна проблема. У меня же ведь новый геймпад. Я не знаю, как я буду это все делать. Ну, давай пробуй. быть. Я уже не помню У меня новый геймпад. Я вообще все плохо. А -а -а. Хорошая тренировка вспомнить, где. <смех> Какая кнопка. <смех> у меня то до этого был геймпад А, B и y а сейчас у меня квадрат, треугольник, кружочек, вот это вот все. Все, естественно, в других местах находится. Очень тяжело к этому привыкнуть. Прям крайне сложно. Так, ну тут все смысле мне туда. Не показывает наверх. Ах ты ёпка. А? Тихо, спокойно! Спокойно! Если бы можно, был бы этот геймпад, то мне кажется, его можно как-то переключить на другую раскла... раскладку. Да, да, цепись, пожалуйста, и вот-вот-вот, да, пили ай яй яй яй яй яй яй Так, тихо, спокойно, с вами я сейчас быстренько... Ай! В смысле? В смысле я же увернулся, я же уворачивалась в этот момент, ну елки-палки Ты же будешь сразу вдвоем, а? Но я пока, я не хочу магии пользоваться, если вдруг что? Если вы подумали, что я не забыла, нет, я не, не забыла, я помню, блядь, как я но я не хочу пока, что ее пользуюсь. Так, и какие-то спокойно, сейчас мы быстренько всех. Тихо. Сейчас он там вот подняться подниматься собрался. Вот, хорошо. Нормально. Итак, вверх. Пилим. Уворачиваемся. Хорошо. Со всеми справились. Карточку мы получили. Это мы можем вернуться обратно, получается. Ну-ка, подожди, я еще тут не сейчас брала. Да, да-да-да-да, яй яй Это нам обратно. Наверх. идее сюда. Тихо-тихо-тихо. Вот сюда. Вот, да! Там был еще какой-то проход, да? Сейчас, секунду. Там был еще проход. Я точно помню. Давай, брат... А, сетренка, братюшка, не знаю Так, тут мы были Сразу видно потуху Так, тут дверь закрыта Это сюда был проход? Туда? Там, там, туда Ну-ка, сейчас Вот он Тут что-нибудь есть? Нет, ничего. Ладно. Тогда дальше по сюжету пошли. Так, это... Ну, в принципе, можем и отсюда пройти. Насколько я помню. Э -э -э -э. Залет такой случайный. Сейчас. Понятно. Сюда. Я что-то... А! А! Ага-га! Всё, вспомнила, вспомнила! Это ведь на втором этаже получается. Сейчас. Так. Нет, дальше туда. Вот, вот тут вот. Вот, вот. вот. С -с -с -с. Слегка заблут... заплутала, немножечко заблудилась. Ну, бывает. Бывает. Сейчас тут, я так чувствую, будет... Убертанк 50XX! там еще ребятки бегут так он еще наступает так что ты еще делаешь уходим уходим уходим он кажется я могу поймать эту самую ракету получается да тихо тихо ага Хорошо. Главное... Блин, ну ничего себе! Тихо, тихо! А, нет, не может поймать. А у меня такое чувство, что он прям вот хватается за ракету, пытается. Так, я что-то... Я тороплюсь слишком сильно. Нужно прекратить этим заниматься. Прекратить заниматься! Прекратить, отставить торопиться! Ну, ей, я так понимаю, сложнее играть, чем нашим этим самым Классическим персонажем. Ну тут та же техника! Тихо! воу, воу. Как ты попал? Ну мы сейчас его быстренько, вон, у меня есть э, схема, и я ее придерживаюсь. Да, иди отсюда, блин. Тихо, тихо, тихо. Блин, вот ты вот вообще, ну как бы, ну вообще вот. вот ну, совсем, совсем вот вообще. Так, он ускоряется. Есть маленькая проблемка. Вот. Прям вот жизни остался совсем чуть-чуть. Но мы его завалили. У нас все получилось. Мы молодцы, мы это сделали. Это было непросто. Но мы смогли. Я знаю, это что-то... Уайлдком. Паразиты, как ты, не могут. Что-то там. Это пуля. Ля -ля -ля -ля -ля. А, он застрелился. За... Да? Блин, в меня прилетело, сука. Ну, мы молодцы. у нас попытался остановить этот робот, ничего не получилось Он говорит, такие паразиты, скорее всего, как ты, должны там сдохнуть, знаете что из этой серии как-то вот это, это все делается это какая-то империя даст, туда, да, да Так, я до сих пор не могу привыкнуть, что там нужно... Что нолик, это, блин, на Б. А! Это тяжело! А посмотреть, что делают кошачьи витамины, реально. Что Так, давайте возьмем вот это вот. Будем поднимать себе жизнь, если вдруг что. А, как там это все делается да? Надо вспомнить. А, вот. Кошачьи витамины. Ну вот дала я кочку витамина, что дальше? Так, это мы как-то быстренько пролетели надо это. Так, там мы были. Это у нас была закрытая дверь. Тут ничего такого особенного, окей. Точно никаких секретов, никаких дверок, ничего. Аккуратненько тогда спускаемся. Окей. Тут мы были? А -а -а! Ух ты, ух ты. Тихо. Это что такое? Это от голова от них отлетело? Вот это я вообще что-то не помню. Это что сейчас было? Так, ломаем. Тихо. Еще ракеты какие-то летают, что происходит? Так, просто сейчас избавляемся от всех этих деревяшек Мне еще нравится, что они могут друг друга дамажить Это прям... Так Тихо, ракеты? Мне еще этого не хватало для счастья. Ах ты ж, сука. Почти попал. Тихо. Тоже сойдет. Нормально. Бонус. Это мы нарвались, получается, на какой-то бонус, да? Good kill, steal, blood, blood, mag... Короче говоря, какая-то магия крови у нас теперь появилась. Надо теперь разобраться, как ее вызывать эту магию крови. Это все работает? Так, тут что? Ага, тут просто полочка такая. вот. Окей. Угу, ничего нету, все спускаемся вниз. Так, осматриваем все. Я тут понимаю, у нас. О, господи, это я за трубой. У нас есть дву... два прохода. Есть проход назад, ну давайте назад сразу тогда. Вдруг что-то интересненькое. Так, тут проходов никаких нет, вроде бы нет. Так, тут какие-то проходы у нас. Ага, тут у нас был один... Блин, подождите. Подождите, я хочу это... Я не то отрубила. Я хочу пройти это нормально. Чтобы пройти это нормально, это надо... Сейчас, секунду. Ярко будет. А! Настройка в прямом эфире это нужен другой геймпад сейчас я быстренько вот б вот теперь я понимаю что тут написано а -а -а. ну погнали давай дверь была! Ну больше вот, пять уже получится <свят> <свят> Уже получше будет Год пик bad Что? Что мне непонятно это дали. Ну пошли тогда обратно Ны -ны -ны -ны -ны -ны. Так, туда пройти нельзя, там уже закрыто. Так, нас чисто пустили поиграть на гитаре. Как я понимаю. Да. Так, все, ну тогда проходим дальше. Ой, понеслась. всех спокойно Ого! Они умеют перемещаться? Ничего А еще и на время! Так, стоп, братан, стой! Стой, стой, говорю тебе! Что они какие-то дерзкие стали? Я не помню, чтобы они умели перемещаться Тихо-тихо спокойно! Так 5 секунд осталось! Стой! Всё! Не успели! Э, на долю секунды не успели! А получится еще раз? А дайте мне еще раз попытки. Окей. Суки! Вот так вот, блин. Просрали момент. А, это какая-то грим-башня. Дом для какого-то генерала. Дьяволя. Полное оружие. А... Диаболис что-то там контролирует какие-то луны. Так, это у нас, я так понимаю, какой-то поезд. Да-да-да, разгоняемся, летим. Мне больше всего нравится что то, что на экранах периодически выскакивает вот этот вот это, череп с костями. Что, как правило, символизирует смерть. Воу! Пишут спокойно. Сейчас всех перебьем. Тихо, тихо, тихо. Ай, хорошо. Время у нас нормально прошло Так, сразу не успел прилететь, уже наставила на меня путь Тихо! Прыгает он на меня, а. Хорошо! Всех убили, все собрали. Такие головы лежат вот тут вот сбоку. Смотри-ка прям вообще. Так. Э, я так понимаю, нам может как-то отсюда выбраться, да? Или нет? А, нет, все, мы приехали. Да, мы куда-то приехали, так. А, выход вот тут, все, вниз. Окей. А наверху точно ничего нету. Точно, ну ладно, проходим тогда. Какие-то звезды тут. Мы какой-то подземелье попали. Оу! Охрана подоспела. Не, ребята, нет, не-не. Волочь, это вообще моя фишка. Это я так люблю делать. Где он там? Я его не вижу. <св> Идите, они снимают хорошо прям. Так, тихо, спокойно. Вот это уже сложнее пошло. Так, спокойно. Тихо, тихо, где он? Ага. Вот он. Надо против них тоже какую-то это выработать. Вот, ну что-то типа этого. То есть они исчезли, пускай исчезли. Они, в принципе, не сразу атакуют, поэтому можно это немножечко подождать. Так, тут прохода нигде нет? Нет. Ох ты! Секретика нашли! Внезапно а, Cloud beat какой-то. Мы уже что, дофига всего что ли? Нет. Что-то набрала, что это? Дает тебе шанс? Что такое скетеринг? Enemies which blunt force attack что то там с атаками uh, The cat beat speeds up weapon А, это типа ускоряет оружие Rocket beat uh, Усиливает, да? Demand attack from rockets что то ви uh, вино какое-то Атаку раз you healed типа при э, атаке восстанавливает жизнь робот атак against робот а типа усиливает атаку по роботам kill my dead bed guides give magic А-а! при смерти дают много магии так подожди follow Uh, let's you slowly медленная чу а медленная регенерация жизни big bad не понял Домаш... что-то тут какие-то бонусы видимо Нету ключей. Тут, видимо, Ай, назад ключи какие-то. В общем, мы нашли какие-то. Еще бонус тут случайно абсолютно тайничок обнаружили. Ай! -а -а -а! Здрасте! Опа! Ничего себе! Так, это что? Их покойненько сейчас все просто их, их, их, их, раскидываем. Вот так вот. Валим. Кусаем. Продолжаем валить. Так, там что там что-то начинается? Спокойно, спокойно, не даемся. Так, опять начинается. Так, ну их можем просто вот так вот чисто раскидывать. Так. Пусаем, кусаем, кусаем. И валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, валим, Черт. От жизни ничего не осталось просто. Так, ну мы более менее в принципе, даже поняли, как его валить надо. Ай-яй-яй! Да? Что ж ты делать, так? Это, конечно, такое, но это самый такой способ, нормальный Так, лучше к ней засад... Уйти! Тихо, спокойно Так, и поаккуратненько Всех валим Ну половину мы в принципе Ай-яй-яй, укусила тварь Мы по половину хпшечки В принципе беспроблемно снимаем Нормально Так, уходим Уходим, уходим, уходим Спахона спокойно. Да что ж ты его вода... туцают меня? А, они быстрее стали. Вот в чем проблема. Они стали быстрее. О, за завалили. В принципе, не сложно. Жалко, что в углу завалили. Так, кто-нибудь есть у нас еще тут? Понятно. Level комплит. Мы молодцы, мы справились. Так, ну погнали. Uh, это место воняет смертью. Генерал что-то там. Да. Uh, что-то я, видимо, докопать до правды. Что-то вот из этой серии. Так, тут вроде бы никаких. А, вот тут есть какой-то проход. А вот тут. А, и это единственный проход, я так понимаю, да? Ну, пойдемте прогуляемся дальше. Так, тут есть проход сюда. Есть проход наверх. Тут нам нужна карточка. Сразу. Так, секретиков никаких пока что не нахожу. Блин, а они тут есть, оказывается-то. Так-то. О! Мы можем что-то еще набрать. А рыба, по-моему, тоже нам добавляет э, жизни, да? И это тоже добавляет жизни. Что делают витамин для котиков? Не понимаю. Надо почитать, об этом будет. Так. Чтобы нам улучшить. У нас, в принципе, 150 есть. Давай, давайте копить тогда уж. Так, тут у нас тоже... А, мы же это... Можем пролетать сквозь двери, да. Так, у нас есть проход вниз, проход налево. То есть направо. Так, опять сейчас глюк будет. Я так чувствую, да? Да. Да, да, да, бежать, бежать, бежать, сейчас. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Причем тут где-то есть ран, где-то есть стоп. На стенах написано. Но мы пытаемся бежать. За нами бежит какое-то чудище-юдище, и непонятно, что происходит, но нужно это спасаться, как-то выживать. Идем. Идем дальше. Ой, приветики, братин. Это ты зря тут так. там сразу. Назад, назад. За спину запрыгиваем и начинаем валить их. Так, вот робот, это вообще не прикольно. Тихо, попал. Так, на началось. Отсоединяют от себя они, от телевизоры. Так Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Что-то не пошло, что-то пошло не по плану Так, спокойно Сейчас, назад Ой, сука Попал Да, -мо! Да прекрати ты их выпускать-то! Так, а ну-ка, иди-ка сюда. Так. Странь, а Ну-ка, иди-ка сюда. Так. так, самое лучшее реально к ним со спины нападать. Как-то пободрее они уходят. это в меня. Нормально. Всех угрохали. Справились? О, даже бонус дали. Спасибо, спасибо. Шприц! Спасибо. Что мне с ним делать? Но у нас получается вот этот единственный проход Все остальное закрыто Ух ты Это новенькие Так, немножечко промахнулись я, я думала попаду, честно Но это хотя бы, блин, не, выпуска... не выпускать никаких роботов Так, опять надо это всех убить за определенное время. Мы этих-то, ребят, окей. Блин, я хотела вообще солдата завалить. Получился робота, но робота тоже неплохо. Так, отлично. двое оторвали голову. Ты рыч что все, пожалуйста. И дайте мне бонус. Есть! Так, собираем место. Хлебушек. Тоже неплохо. Для восполнения жизни очень даже хорошо. Так, это у нас повар. Ты шеф? А я что-то там. Ты уничтожил планеты. Ты знаешь, что это что-то. Привет, Юки. И значит в финале. Так, это отличный финал для уничтожения. Весело. Здесь, не правда ли? Слушай, я не знаю. Так, я убила банкира там какого-то. Отлично, юге Что-то страшное здесь. Э кошмары, они делают меня сильнее. Их называют Крипер. Ты можешь убить его. И, иначе станет слишком поздно Так, но ну он нам помогает Ой, А с другим как-то даже побыстрее получается и повеселее Но это очень страш... странная игра, я бы сказала, то, что, знаете, и... ты играешь за пустоту мойку. Ты встретил какого-то шефа, блин. Это типа кошмары работы какой-нибудь запуточный. Не-не-не, я не дам тебе застрелиться, я сама тебя застрелю Эх, хотел их опередить О, еще один пришел, привет я даже не заметила, откуда он вывалился Яй даже неплохо всех этих уродов, уродцев размазали так собрали место забрали наш бонус а -а -а, карточку нам дали какую-то а что у нас впереди так это такое чувство что мы вернулись в начало да ну-ка да мы тут где-то уходили бродили ходили мы тут были Да. Это сюда? Нет. Это значит наверху. Так, давайте посмотрим. 272 уже. Уже неплохо. Смотрите, чтобы нам прокачать оружие, нужно 500 мяса. Чтобы жизни еще прокачать, нужна 1000. Кстати, давайте вот, да, магию прокачаем чуть-чуть. Может быть, я буду ею когда-нибудь пользоваться. Надеюсь. Так, это нам сюда, куда-то наверх еще лучше. Вот сюда. Э, у меня есть карточка. Алло. Так. А куда карточка? Ага. Ага. Надо прям вплотную к двери подходить. Окей. Так. Нету тут нигде никаких секретиков. Есть. Банка с деньгами. Я так чувствую, это типа в бою, да, повышенный процент сбивать. Тут какие-нибудь секретики. Привет! Босяцкий! Так, спокойно. Куда поехала? Ну-ка, стой! Так, что за спину ему сразу. Так, тихо. Тихо. Ну-ка, вернись. Стой. За спину. Так, запрыгиваем. Так, за ним, за ним, за ним. Запрыгиваем. За, за спину, за спину. Так, так, так. По дороге убиваем все. Спокойно. Но мы неплохо справляемся. Так, за спину. Эти, стой. Так, так, так, спокойно. Оп-оп-оп. спину... О, да да ты? Не, не убегай! Так, они начинают ускоряться в какой-то момент. -яй -яй -яй. Так. Эти, кстати, они не стреляют, они это с бензопилами. Да Как-как-как... что как, как, как? ты не помрешь Не то Ковыряю, ковыряю. Во! Так. Тихо-тихо. Чуть не попали. мы справляемся. Смотри. Смотри, смотри, как мы справляемся. Вы прям молодцы. Я буду поспевать за ним. Это прекрати ты. Короче, я тебя жду здесь. Иди сюда. Вот. Летел так на секунду. Есть! Сделали! Ну, босяк красив, конечно, красив. Хорош. Мясо, мясо, мясо. Давайте, давайте, всего мне побольше давайте. Чтобы было что покупать. Прекрасно. Мы молодцы. Мы справились, мы прошли еще один уровень. В принципе, я думаю, даже на этом можно закончить и продолжить уже в следующий раз. Вот. Так что, я сразу поменяю какой-нибудь геймпад, себе на другой поставлю да.